Меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Вы пойдете на ближайшие выборы? Нет. Хорошо. Ну а вообще, результаты выборов Вам что-то скажут? Вы с ними согласитесь? Не думаю. Хорошо. Уже 30 лет Россия ходит на выборы. По своему желанию или по желанию начальства. Как вы думаете, что-то хорошее для простых людей, для наемных работников случилось? Не думаю. Спасибо. Благодарю вас за ваш ответ. Меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вы пойдете на ближайшие выборы? Хорошо, а какой результат можно ждать от этих выборов? Те люди, которые отзывчивые, добрые, честные, искренние. Вот. Хорошо. И третий вопрос заключительный. Уже 30 лет проходят в России выборы. Что-то изменилось для наемных работников, для простых людей в лучшую сторону? Ну естественно, да. А что именно можете сказать? Благодарю за ваше мнение, удачного дня, до свидания. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вы пойдете на ближайшие выборы? Нет. А, хорошо. А вы вообще какого-то результата от этого ждете, от выборов? Нет. Отлично. И расскажите мне, за эти 30 лет, что вся страна ходит на выборы, якобы, что-то изменилось в лучшую сторону для трудящихся или, может, нет? Ну, практически нет. Благодарю вас за ответы. Удачный. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокола». Разрешите задать вам несколько вопросов. Первый вопрос. Вы пойдете на ближайшие выборы? Пойдем, обязательно. А какого результата вы ждете? Возможно, он будет непредсказуемый, но я сделаю свой выбор в соответствии со своими взглядами. А Что думает общественность, я, честно сказать, не в курсе. Ну, вы-то какого-то конкретного результата ждете или согласны будете на то, что получилось? Посмотрим, что получится, а потом будем думать о реакциях. Ладно, хорошо. 30 лет уже ходят люди всей страны на выборы. А какой результат для нас получился за эти 30 лет? Прекрасный. Мне 33 года. Большую часть своей жизни я живу в том обществе, которое создано. И оно, я считаю, прекрасное. Дает возможность, если у людей есть желание, цели и задачи поставлены правильные. Хорошо, благодарю за Ваше. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вы пойдете на выборы? Обязательно. Всех поведу. И детей, и, и зятя всех поведу. Хорошо, а какого результата вы ждете от выборов? Надеюсь, что будет, будут те люди, которых мы бы желали видеть в Думе. Ну а от этих людей какой результат должен быть? Новое. Новое, что пишу, Потому что на эту думу мне смотреть даже не хочется. Хорошо, как вы считаете, вот 30 лет уже в России ходят на выборы. Что-то меняется к лучшему для наемных работников? Абсолютно не меняется. Все то же самое, одни обещания. Хорошо, благодарю за ответ. Удачного дня. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вы будете участвовать в ближайших выборах? Да, конечно. Хорошо. А от выборов что-нибудь может измениться в вашей жизни? Ну, мы видим все эти изменения последних лет 30 лет уже ходят в России люди на выборы как вы считаете что-то изменилось к лучшему для людей я думаю что да хорошо благодарю вас за ваше мнение до свидания ну, а что у нас будет 19 -го? вот по выборов не надо несложный вопрос так начало я отрежу Фокусе. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вот скажите, вы пойдете на ближайшие выборы? Я думаю, что да. Ну, про кого голосовать я не буду спрашивать, это некорректный вопрос. Не поэтому спрошу так. От выборов что-нибудь может поменяться? Я думаю, да. Жизнь населения нашего. Вот уже 30 лет, всю мою жизнь, по сути. Проходят в России выборы. Что-нибудь меняется в лучшую сторону для наемных работников, таких как вы и я? Ну и честно, не знаю, я просто еще не работаю, я студентка, поэтому не могу сказать. Понятно. Ну а для ваших родителей, за их-то жизнью вы явно наблюдали? Ну я не думаю, что что-то меняется, если честно. То есть не в лучшую, не в худшую сторону? Нет. Хорошо, благодарю за ответы. удачного дня. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Вы будете участвовать в нынешних выборах? Добрый день, меня зовут Алексей, да, конечно, буду участвовать. Как вы думаете, что-нибудь меняется от выборов к выборам? Трудно заметить, <связать> так скажем так. Что-то, скорее всего, меняется, конечно, потому что все-таки реформы определенно проводятся в стране, но не в ту сторону, которую хотелось бы. Понятно, просто уже 30 лет выборы проводятся. Вы участвуете все 30 лет в них? Нет, последние вот 2-3 выбора, ну, участвовал. Понятно, ну и каковы результаты для вас, как вы считаете? <кười> <кười> Удивляет результаты, скажем так. Благодарю вас за ответы. Удачного дня. До свидания, Алексей. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства Ледокол. Скажите, вы пойдете на ближайшие выборы? Да, пойду. Угу. Вы считаете, что выборами можно что-либо изменить? Нет, я так не считаю, но привыкли. Ага, привыкли. Вот уже 30 лет вы ходите на выборы, наверное. И подскажите, что-нибудь изменилось за это время? Ну, я вижу, что страна и идет к лучшему периоду. Угу. Я не думаю, что все будет плохо, как многие считают. Я думаю, мы вытерпимся. и будет великий четвертый опять. Хорошо, благодарю за ваше мнение. До свидания.